Привет! Вы на канале компании АвтоСтронг. Сейчас мы находимся на третьем этаже нашего огромного шестиярусного склада. и Здесь мы видим море навесного оборудования, стартеры, генераторы, насосы гура. Все это может стать вашим. Позвоните в АвтоСтронг. Быстрая доставка и отличный сервис. А теперь встречайте долгожданный рейтинг ТОП-10 самых ненадежных дизелей. Дизельные двигатели должны быть надежные и долговечные. Они приобретаются для больших пробегов интенсивной эксплуатации и для экономии на топливе. Все-таки дизельный двигатель потребляет топливо меньше, чем бензиновый. Но борьба за большую эффективность, экологичность и просто экономию на производстве привела к тому, что дизельные двигатели стали слишком сложными и ненадежными. В данном рейтинге. Мы собрали топ-10 ненадежных дизельных двигателей. Сразу скажем, что в первую половину нашего рейтинга попали дизельные двигатели, которые могут подвести из-за незнаний их особенностей. А во вторую половину попали двигатели, при проектировании которых инженеры допустили досадные просчеты. Итак, поехали. На десятое место мы поставили двухлитровый дизель Mazda 2.0 MZRCD. Данный дизель неплохой. Прибыл в наши страны вместе с автомобилями с европейского рынка. Топливная система Common Rail поставщиком оборудования является компания Denso. А вообще этот двигатель является сильно модернизированной версией дизелей Mazda из 80-х. Поэтому данный дизель, а вернее его первые версии, получились весьма сложными. В них было аж 7 электровакуумных клапанов, которые управляли сервоприводами клапана EGR, заслонок, турбины, захлопки. То есть двигатель был буквально обвешен оборудованием. Также данный двигатель может запросто разбавить масло дизельным топливом из-за частых и неудачных прожигов сажевого фильтра, а также из-за утечки топлива из трубок обратки. Также очень легко пропустить прогорание огнеупорных шайб, которая находится под форсунками, потому что форсунки находятся под клапанной крышкой. Газы из камеры сгорания попадают в пространство под клапанной крышкой и тем самым загрязняют масло. Топливная система Денса надежная, но ремонт любого компонента обойдется обязательно в копеечку. В не все сервисмены знакомы с данным двигателем, что усложняет его обслуживание. В целом двигатель Mazda неплох, но получился сильно мудреным. Поэтому десятое место. На девятом месте у нас современный дизель BMW, репутация которого была испорчена из-за непонятной экономии на очень важных узлах. В 2007 году компания BMW представила новые дизельные двигатели N47 4 и N57 рядную шестерку. Это высокотехнологичные двигатели, которые созданы на основе алюминиевого блока цилиндров. Очень многие из них. Поехали рано в сервисы из-за грохота с стрекота в районе четвертого цилиндра. Это происходило уже при пробеге в 50 тысяч километров. Оказывается, это стучали цепи, грем и масло насос со стороны маховика. Компания BMW меняла цепи по гарантии, улучшала цепи, улучшала натяжитель, но многим моторам не повезло, потому что одна из цепей грем могла перескочить, и это приводило к очень серьезным последствиям. Аналогичная проблема была и с цепью масла насоса. Масло насос переставал качать масло, и это приводило к масляному голоданию. Кстати, для замены трех цепей не надо подвешивать двигатель. Можно просто снять АКПП и снять кожух ГРМ, затем поменять цепи. Также двигатель N47 может огорчить трещины в блоке между вторым и третьим цилиндрами. Также могут перегреться первый и второй цилиндр, но это редкий случай. Зато в двигателе N47 вихревые заслонки закреплены намного лучше, чем в его предшественнике. И если заслонки оторвутся и попадут в цилиндры, то двигатель не получит никаких повреждений. В общем, в данном двигателе нуждаются в пристальном внимании три цепи. Поэтому девятое место. На восьмом месте двигатель 2.0 TDI с насос форсунками. Двигатель концерна VAG для всех марок, входящих в него. Сразу отметим, что эти двигатели имеют отличие, что и определяет характер дальнейших проблем. Данные двигатели могут быть с 8 клапанной либо 16-ми ГБЦ, с балансирными валами либо без. Все версии для продольной установки, а также некоторые версии для поперечной установки оснащаются балансирными валами. Балансирные валы приводятся от коленвала зубчатой передачей либо цепью. От малого балансирного вала приводится маслонасос. Для этого используется шестигранный вал. Этот вал, в народе именуемый как карандаш, исправно отслуживал гарантийный срок, то есть 100 тысяч километров. Затем стачивался маслонасос вращаться давление смазки снижалось и если водитель вовремя не глушил двигатель то двигатель заклинивал инженеры ВАК только в 2009 году его усилили удлинив 77 миллиметров до 100 миллиметров кстати вот такой вот Карандаш используется еще на более современных двигателях 2.0 TDI уже с Common Rail. Также двигатели 2.0 TDI имеют проблемы с ГБЦ. Дело в том, что в 8-клапанных версиях насос-форсунки разбивают посадочные отверстия, а в 16 клапанах ГБЦ могут появиться трещины. Дело в том, что очень много бракованных ГБЦ было выпущено до 2008 года. Насос-форсунки в данных двигателях надежные, служат долго, но Практически не ремонтопригодные, особенно пьезоэлектрические. Балансирные валы могут огорчить износом опорных шеек и разрушением приводных шестерен. Масло в дистопливо может попасть из-за износа уплотнений тандемного насоса. Одним словом, двигатели 2.0 TDI и их предшественники с насос-форсунками 1.9 TDI имеют немало слабых мест. Восьмое место. На седьмое место в нашем рейтинге мы поставили Старый чисто немецкий двигатель 2.2 DTI, который предназначен для автомобилей Opel и SAP. Данный двигатель появился в 1990 году. Был с непосредственным впрыском и ТНВД распределительного типа Bosch VP44. Данный дизель может пройти 500 тысяч километров, но есть ряд особенностей, о которых нужно знать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт. Самая деликатная деталь в этом двигателе, которая менялась или... Ремонтировалось это блок управления ТНВД PSG-16. В данном блоке сгорает транзистор, который управляет клапаном подачи. Если транзистор перегорел, то тогда двигатель не заводится. А вот механическая часть ТНВД... Bosch VP44 надежна и весьма ремонтопригодна. Также этот двигатель может завоздушить топливную систему или накачать в нее моторного масла через ослабшие уплотнения траверс, которые подают топливо к форсункам. Тогда будут проблемы с работой и запуском двигателя. Цепи ГРЭМ имеют хороший ресурс и могут пройти порядка 300 тысяч километров. Но, к сожалению, жизнь этих моторов заканчивалась из-за попадания фрагментов вихревых заслонок под клапаны, также ломала коленвал. Считается, что в данных моторах коленвал слабый. Коленвал приводит балансированные валы, что увеличивает на него нагрузку. Вот такой вот моторчик у нас на седьмом месте. Едем дальше. На шестое место мы поставили особо проблемный двигатель Рено Дело в том, что в семействе Renault есть два похожих двигателя объемом 2.2 и 2.5 G9T и G9U. Младший достался крупным легковушкам типа Velsatis Laguna и e space а старший достался коммерческой технике. У данного двигателя топливная система Common Rail. Что не так в этом двигателе? Он получился чрезмерно сложным. В нем не просто все. От вихревых заслонок, сложного генератора до мудренного привода ГРМ с кучей шестерен и зубчатым ремнем. Рано или поздно каждая деталь потребует внимания. Саморегулирующиеся шестерни ГРМ могут износиться и накромсать металлической пудры в моторное масло. Также может износиться втулка комбинированной шестерни оснащенной шкивом для зубчатого ремня, из-за этого может начаться течь масло. Масляный насос – слабое место на данном двигателе. В нем может подвиснуть редукционный клапан, также может износиться приводной вал. Также может появиться выработка между шестернями маслонасоса и его корпусом. Коренные шатунные вкладыши моментально реагируют на падение давления масла, тарапаются, а затем привариваются к коленвалу. Двигатель клинит и требует очень дорогой ремонта. Предупредить такую проблему можно установкой отдельного указателя давления масла. Также можно уменьшить интервалы замены масла. В общем, двигатели 2.2 ДЦИ и 2.5 ДЦИ получились очень хлопотными и пользуются отличным спросом на разборках. На пятом месте мы расположили 2.0 CDTI, известный по автомобилям марки Opel. Этот двигатель имеет итальянские корни и создан на основе 1.9 CDTI GTD. Дело в том, что этот двигатель устанавливали не только на автомобили марки Opel и соплатформенные SAAP, а также на Fiat, Jeep, Alfa Romeo и Suzuki. Двигатель 2.0 CDTI оказался более мудреным, чем его предшественник 1.9. Дело в том, что предшественник мог огорчить проблемами с заклиниванием вихревых заслонок, а также их обламыванием. Данный двигатель может налить антифриза во впуск через канал, проходящий во впускной коллектор. Также может смешать масло с антифризом из залопнувшей лопнувшей прокладки теплообменника. Но все это ерунда по сравнению с тем, что подшипники скольжения коленвала могли привариться к его шейкам. Это происходило из-за того, что прокладка между маслонасосом и трубкой маслозаборника начинала пропускать воздух. То есть масло, которое засасывалось в маслонасос и поступало к парам трения, было с пузырьками воздуха давление и количество Масло снижалось, и тогда масло не попадало к самым загруженным парам трения, то есть не было защитной масляной пленки. Также есть нарекания по работе редукционного клапана, из-за которого маслонасос мог работать с максимальной производительностью и вдохнуть воздух. У двигателя, у данного, немало проблем, но самая глобальная проблема – это наваривание вкладышей на шейке коленвала. Владельцы пытались предупредить эту проблему установкой манометра, то есть который служит для измерения давления масла, также чисткой редукционного клапана и также заменой заблаговременной прокладки маслозаборника. Ну что, заслуженное пятое место. Поехали дальше. Подбираемся к топ-3 нашего антирейтинга. На четвертое место мы поставили дизель от Ford. В 2000 году компания Ford представила семейство двигателей объемом от 2.0 до 2.4. Неплохие дизели, которые устанавливались на Mondeo и на соплатформенный Jaguar X-Type, а также на Ford Транзит. В 2007 году данные двигатели перестали применять на легковушках и ставили только на транзитах, на коммерческих джампер Дуката, Boxer, а также на Land Rover Defender. Если до 2007 года данный двигатель было ругать не за что, то после 2007 года цепи ГРМ стали хлипки перескакивали и рвались особо. Остра эта проблема стояла на двигателе объемом 2,4 литра, где цепь очень плохо цеплялась за звездочку впускного распредвала. В 2007 году в облегченной ГБЦ появились очень слабые гидрокомпенсаторы, которые обмекали уже к пробегу 200 тысяч километров. Следом за этим перекашивались роликовые рычаги клапанов. и тогда Соответствующий кулачок распредвала изнашивался, также это приводило к удару кулачков о рокеры, которые покосились. В этом случае раму рокеров и гидрокомпенсаторов может просто вырвать из ГБЦ. Еще более печальным этот дизель стал к 2014 году, когда на него начали устанавливать маслонасос шиберного типа. Дело в том, что шиберы были сделаны из какого-то непонятного пластика, трескались и маслонасос переставал работать уже к пробегу в 30 тысяч километров. Естественно, двигатель погибал от масляного голодания. Дилеры меняли моторы по гарантии, ставили улучшенные насосы, но владельцы автомобилей с этим двигателем все-таки предпочитали ставить старые шестеренчатые насосы. Благо, они устанавливаются без каких-либо глобальных переделок. В общем, поздние двигатели DuraTorg на коммерческих Ford имеют сомнительную репутацию. Третье место в нашем антирейтинге занимает популярный французско-немецкий V6 2.7 HDI. Данный двигатель был создан PSA в сотрудничестве с компанией Ford, а сборку наладили в Англии. Поэтому данный двигатель устанавливался не только на французский Peugeot Citroën, а также на Jaguar Range Rover и Land Rover. Самая глобальная и распространенная проблема двигателей 2.7, а также 3.0 – это приваривание вкладышей к шейкам коленвала, а затем разрушение самого коленвала. Больше всего хлопот данный двигатель доставил владельцам тяжелых внедорожников. Так что для любителей Land Rover это самый худший выбор данных двигателей. На французские автомобили было поставлено не так много, но и там было немало случаев поломки коленвала. Что же случается с этим двигателем? Производитель рекомендовал для него неподходящее моторное масло, энергосберегающее, которое создает недостаточную защитную пленку. Кроме того, при некоторых режимах эксплуатации масло достигает просто космических температур, что никак не улучшает его защитных свойств. Считается, что в данный двигатель надо лить более вязкое масло, которое, кстати, рекомендовали для данного мотора в первые годы выпуска. Кстати, мы скоро разберем вот этот 2,7 HDI, а пока он у нас на третьем месте. Второе место в нашем антирейтинге занимает двигатели для больших Ниссанов. Трехлитровый двигатель Nissan ZD30, который устанавливали на Nissan Patrol, Nissan Tirano, Pickup Navarro и другие модели. Изначально этот двигатель имел топливную систему с непосредственным впрыском из ТНВД распределительного типа Bosch VP44. Версия с Common Rail появилась в 2007 году. В самом начале своей жизни двигатель Nissan огорчал дорогостоящими поломками. У него трескалась ГБЦ, рассыпались свечи накаливания, закупоривалась система вентиляции картерных газов, рвались цепи ГРМ. Инженеры старательно устраняли все эти недостатки. От разрушения поршней данный двигатель избавили к 2004 году. Но для нормальной эксплуатации этот двигатель нуждается... В доработках. То есть на автомобиле с двигателем ZD30 крайне рекомендуется устанавливать насос подкачки, маслоуловитель, даже вентилятор на интеркулер, Также добавить оборудование для измерения температуры масла и давления наддува и даже поменять прокладку ГБЦ версии двигателя с Common Rail. Вот такой вот двигатель у нас на втором месте, который вынудил немало хозяев патрулей поменять его на более надежный 4.2. Итак, худший дизельный двигатель по версии компании «АвтоСтронг», то есть победитель нашего антирейтинга. Встречаем японский дизель Isuzu 3.0 V6 D-Max. Японская компания Isuzu самостоятельно создает дизельные двигатели и продает их своим клиентам, среди которых есть немало европейских фирм. Сегодня мы вам расскажем о b 6 которая компания Isuzu продавала компании Opel, Renault и Saab. А те, в свою очередь, устанавливали его на свои флагманы, то есть Vectra C. Сигнум Саб 9 E5, и 5, Велсатис и Space. Этот дизель известен тем, что перегревается легко и с очень печальными последствиями. Люди, которые выбрали автомобиль с данным двигателем, постоянно следят за уровнем антифриза, моют радиаторы, следят за слабыми местами, откуда может течь антифриз и вообще не крутят этот мотор выше 3000 оборотов. Из-за перегрева алюминиевый блок цилиндров деформируется по центральным цилиндром полублоков. Также нарушается уплотнение между блоком и ГБЦ. Газы из цилиндров могут попасть в каналы системы охлаждения, а антифриз может попасть в цилиндры. Гильзы могут опасть, то есть опуститься ниже в блоке. Самые проблемные моторы СУЗУ были выпущены в период с 2001 по 2005 год. Затем блок двигателя и систему охлаждения улучшили, но все равно немало таких моторов пришлось поменять или отремонтировать с заменой гильз. Но даже после ремонта приходится следить за температурой двигателя. Ну что, мы надеемся, вам понравился наш крутейший и первый антирейтинг. Напишите обязательно в комментариях, какие рейтинги вы хотели бы видеть еще. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Обязательно скачайте наш стикерпак в Telegram. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».